друзья всем привет вы на канале самовар если у вас э, появилась такая ошибка что поиск в меню пуск не работает то есть когда вы начинаете быстро вводить команду для поиска и у вас пуск из-за этого не распознает что фактически нарушает вашу работу э, как ее устранить нажимаем winr затем escape и у нас пуск снова начинает работать вот такой лайфхак ребят если вам понравилось это видео обязательно поставьте лайк подписывайтесь на мой канал до скорой встречи всем пока